Самое интересное, то, что я понимаю, что путь исправления, это человек, который попадает в зону, как я понимаю, со своей стороны, это значит, человек должен не попадать в никакие нарушения не иметь режима, не, не, не, скажем так, в конфликтной ситуации не вступать с камерниками, с администрацией какие-то непонятные дела не иметь. Вот это я понимаю, это не стал на путь исправления, когда какие-то блатные дела значит. Но когда человек по той поступите, что он ему не может это, везти, даже это иск, ну мне это непонятно. В итоге он не атестон, получается, как ставший на путь исправления. После визита в ДИН одного из родственников, это было 18 сентября 2018 года, когда вся информация это была озвучена. 25-го родственники поехали к нему на свидание. Свидание получилось краткосрочное, хотя вроде был разговор в начале отлительный, но после краткосрочное. Через стекло поговорили там какое-то время, передачу не приняли, приняли частично ну такую резаную, чисто как правильно бандировать, это, это значит, 18 сентября было визит в Дин, а 25-го было свидание. Числа где-то 30, в начале октября человек, который освободился, звонок делает, помогайте брату срочно. У него куча проблем. Именно после обращения родственников в департамент исполнение наказаний. В чем, говорю, это выражается? Я даты не помню, это или, или, или в начало октября, это или, или ближе к ноябрю. Но суть в том, что его, его из одного отряда, из 15 отряда, перелив в 16 отряд, в отряде с, с, доходят суждены социально низким статусом. Насильники, убийцы, ну то есть люди, которые, скажем так, так мне один судец сказал, говорит, поймите, говорит, что ему тогда это несколько попить чаю. То есть совершенно, раз, совершенно контингент не, не его уровня и прочим, прочим. Мы не будем говорить о, скажем так, об уголовной соли составляющей, мы будем можно говорить о моральной стороне дела. Потому что есть экономические преступления, преступления, есть преступления над личностью. Эти люди находятся в совершенно разных плоскостях, как я понимаю. Поэтому это уже начинается чисто давление на осужденного, за некие его действия по улучшению условий своего содержания, смягчению режима, ну, либо, либо какие-то какие другие. И, и из-за того еще, что, что осужденный не хочет идти на контакт с администрацией, вот как-то так вот. И вот сейчас проблема, сейчас буквально недавно опять был звонок, я по, по их просьбе появился, что начинается у брата очень ну, как бы так, и помогать родственникам начинается очень большие проблемы. Ну, вот как это?